Лучше так не выражайтесь. Да. Ух ты. Смотри, клиент какой пришел. А красавчик. Да, почему без намордника? А? Смотрите, какие клиенты без намордника ходят. Опять пришел. Я же говорю, постоянный клиент. Дайте псу сосисок. Вы сейчас снимаете меня, выкладываете в интернет. без моего ведома, без моего согласия. Я тоже это согласие не давал, правильно? Извините меня, вас никто не снимает. Ну, Ведь... Всем привет. Можно, да, руки взять? Нет, нельзя, только вы из рук. Хорошо. А -а -а. Антон Николаевич. Без оборота на меня. Не вслух, пожалуйста. Я не вслух. Ну как не вслух, я же слышу. Я читаю, чтобы для себя услышать. Это, утерялось доверие к вам случайно. Как так? -то? Вот так. Давай. У Маску с... можно приспосить для свечения фотографии? Угу. Я вас не прошу бороду закрыть, потому что мы фотографии не соответствуем. А это не запрещено законом. Я все, товар у вас остается. И он наоборот на вашей стороне. Мы это... на стороне закона. Серьезно? А не вы. Серьезно? Да. Я только за вас правильно, вы все сделали абсолютно. Вот, ну хоть вы. В этом поддержка от вас. От нас всегда людям поддержка. Серьезно? Доверяют тем, кто проверен. Доверяй, но ну проверяй. Как есть, так и говорю. Вы сами точнее говорите. Были привлечены к ответственности. Подождите, а что за место составления балака в какой-то город? Молодец. Это что такое? А зачем вы порвали? Юрий Григорьевич. Георгиевич, Я не помню, а бэчки Да? Каких? Лицин? Знаешь такой, нет? Я не знаю. Да зачем? Уплыл лосось-то без головы-то. Без хвоста, без головы, без кишок уплыл. Я согласен, просто да, mm -hmm. Наш костяк. Таял, таял и всплыл. А есть еще детская. Там уголовная статья да любая просрочка – это печально. Я говорю, в кино посмотреть. кино? Да. да. Это есть случаи по стране. Якобы опечатанный товар возвращался обратно на витринке. Можем быть свободны? Конечно. Выражаю вам благодарность от имени общественности. Бери торт и на кассу. Нормально переклеили? Да, нормально. Тюма, довольны с тортом? Довольны? Конечно. Побриться вам надо бороды это зло. Ха! Борода это сила! Это мощь! Все с бородами были. Татьяна Борисов. моментом покупки считается взятие товара с полки а вот далее ему нужно оплатить. Просто ручку оформили. А вот видите, рыба. Стемка. Сейчас это все вернем. Опишем. Ну, у них сейчас из изымут под ответственное хранение. Хорошо вас. Слушаю вас. Я уже представлялся. Ну я имя что не. Нет, вы мне не представлялись. Вы представляли Дмитрия. Ну стояли рядом. И что? Какая разница? Какие вы представлялись Дмитрию. Мне вы не представлялись. Моя фамилия Байден, Юрий, Юрий Геннадьевич. отлично. Удостоверение Дмитрий видел, я ему доверяю. Вы доверяете. Да. Теперь, пожалуйста, ваши документы, потому что вы ко мне обратились о том, что здесь у вас просрочку вы приобрели, вы мне показали чеки. У -у -у. Вот так как у нас эта регистрация будет регистрироваться в журнал Пусть прием заявлений. У -у -у. Вот, мне надо ваши данные, потому что у нас журнал не вносится. Так, данные персоны вам нужны, да? Конечно. Имя, отчество, фамилия? Да. И установочные, там, паспортные данные? Либо паспорт, либо водительское население. А. Будьте только безрубить, пожалуйста. Так, это в связи с чем нужно Ну, вы сейчас вот будете делать мне заявление. А, да? Да. да, да. все, ясно. Добро. Заявление, я так понимаю, вы будете так же, как у вас, а, Один в один. Только будет уже протокол не по замороженной рыбе лосось, да? А mm -hmm. будет по... Так, паспорт. Можно, Можешь да, замороки взять? Нет, нельзя, только вы из рук. Хорошо. Без обороты на меня. Он... Никак... Не вслух, пожалуйста. Это... это разглашение персональных ну, данных. Вы обязаны законом? Нет. Ваша деятельность открытые и публичная. Вам. А это получается, вы сейчас снимаете меня, выкладываете в интернет без моего ведома, без моего согласия. Я тоже на это согласие не давал, правильно? Извините меня, вас никто не снимает. Никто не снимает. А что вы сейчас делаете? Вы Виду... проводите... Откройте мне надо регистрацию. Видеофиксацию произвожу. Снимайте меня на свой видеотелефон. Нет. Да. Не снимаю. Ошибаетесь. Пожалуйста. Не вслух, пожалуйста. Я не вслух. Ну как не вслух? Я же слышу. Как вы можете, я в маске еще, нахожусь. Как вы можете. Слышать? А что? маска, чтобы заглушать звук, что ли? Я читаю, чтобы для себя услышать, попомнить. Угу. А, ну, если что, еще раз покажу, мне вопрос. Ну, да не обирайте, потому что оно вам будет записывать паспортную. И... <клёх> Добро. Хм, Все-таки давайте это удостоверение можно посмотреть? Я же показываю. Не, не показали. Вы ну, только сказали, что не надо. Причем, ну, смотрим вспомнил... берегу... весь наш разговор на телефон свой. Что-то утерялось доверие к вам, случайно. Как так-то? Вот так, бывает. Вы находились только долгое время. Будьте добры, выполните, пожалуйста, статью 5.4 пункт Закона о полиции. Я сейчас обойду, секунду. Добро. Мне просто интересно, как вы так быстро утеряете ко мне доверие. Того, что я просто попросил ваш документ, теряющий вашу личность. Не, не из-за этого. А из-за чего? Ну, секрет. Я же не на допросе, правильно? Угу. Зачем снимать то, что у меня находится? А? Ничего, снимать что у меня находится? С чего вы взяли, что я вас снимаю? А? Юрий Петрович, я уже представляю. Не, ну я что правильно, чтобы это. Как вас называть? Как вам обращаться? Юрий Петрович? Нет. Ну, по имени можно? Юрий Геннадьевич назову. О, Юрий Геннадьевич. Что, пожалуйста, телефончик в сторону уберите? Почему? потому что он свое удостоверение. А мне же надо слечить эту фотографию с, это, с лицом вашим. А вы уберите телефон, пожалуйста, уберите. Ну, вот так уберу. А я вам могу не, вот так отказать? Не попадает. Давайте вот, тогда. вот так. Вот так, Ух ты. Багиров Юрий Геннадьевич, старший лейтенант полиции, 4 февраля 2021 года. Действительно, 4 февраля 2026. Но личный номер Б 933 900. А маску можно приспросить для снятия фотографии? Угу. Не, не, полностью вот как на этом. Допло... Ниже подбородка, пожалуйста. Надели убедились? Не, не, ниже подбородка, пожалуйста. Я не убедился. Я уже не прошу бороду забреть, потому что вы на фотографии не соответствуете. А это не запрещено законом? Ну, видите, законом тоже не прошло, на маски снимать. Ну, если бы у вас была борода... Я и Я за свое здоровье, поэтому из -за... снимать Из-за моей бороды? Нет. А, из-за снятия маски? Да. Но ну, все равно ж приспустили немножко. Ну, немножко. Наполовину да. переживаете за свое здоровье? Да. Ясно. Вы не хотите спрятаться к вам? Не-не, я просто я уточняю, не... мне не ясно. Так, давайте все сами разбираться. Вы вчера... Приобрели в данном магазине <связи> а <тут и> продукты <связи> Да. Я приобрел конкретно спаржу. Mm -hmm. Так. Ну, дальше. Я считаю, что она просроченная. Об этом я узнал вчера вечером, когда пришел домой. И решил сегодня прийти и э, это, ну, заявить об этом. Сообщить вам. Знали только сегодня об этом, или вчера еще? нет? я же говорю, вчера вечером. А Когда пришел домой? А? домой? Что? Когда пришли домой, тогда увидели. Ну да. Сейчас вы пришли в магазин за чего? Да, Что, по оформить правонарушение, привлечь к ответственности руководство магазина. За просроченный товар. Где было приобретено данное работание? Да, здесь было. Чек с собой имеется. Хорошо. Все выкажем. Мне приведут план устного заявления. А у вас Только что, закончились? Да, к сожалению. Так давайте я вам пустую бумажку дам, вы на ней напишите. Есть специально оформленный бланк. Прям специально. Специально Прям без него никак. Вот вы сейчас будете даже с ним знакомиться, будете расписываться в нем. Чтобы не терять время, мы сейчас отберем пока от вас объяснение. И к этому времени. Так объяснения берутся по сообщению о совершенном преступлении. Правильно? Сообщили? О совершенном правонарушении. Вы сообщили? Так я устно сообщил. Вот я вас запрошу. А, ну я считаю, что надо сначала оформить мы письменно. Мы подождем. Вы тянете время? Для чего? Не знаю. Я не знаю. Я же вам предложу. Возврат уже не буду делать. Что? Вы же мне сказали, что вы будете делать возврат, сейчас вы возврат уже не будете делать. Почему? Буду. Буду. Как смысл, когда вы сейчас варежно задержите? Сейчас будет оформлено сообщение о правонарушении. Тобар изымится под протокол осмотра места так, так происшествия я не могу сделать, если его как не можете у меня есть копия чека ну, а как его изымут, и как я вам оформлю так, так а я тут причем? Все, все это вопрос к полиции у меня чек на руках товар у вас будет на ответственном хранении у -у -у. вы куда будете изымать товар? себе в, это, в отдел полиции или здесь оставить? Здравствуйте. Здравствуйте. здесь Да. расписку все товар у вас остается вам где удобнее? товар у вас остается так, там сейчас будут писаться персональные данные, да? Да, да, да. Я да. тогда туда, туда камеру не направляю. Да, да, я думаю, все как паспорт. Этого, но... Только слух не произносите, пожалуйста. Ну, персональные данные. Так он просит, он вам ничего не сказал. Ну, что, просит, что вы, не вы не так решает? реагируете, размечтался? Не вы, вы шутите, так? Непонимание начинает, давайте мы... Почему я, я не понимаю? Я, наоборот, на вашей стороне. Не надо разглашать персональные данные. Мы на стороне закона. Серьезно? Да, а не вы. Серьезно? Да. А просрочка это что? Вы считаете это что? Я что-то противоправно делаю? Нет. Я только за вас, правильно? Вы все сделали абсолютно. Вот. Ну хоть в этом поддержка от вас. От нас всегда людям поддержка. Серьезно? Конечно, я не знаю, почему так настроены. Против нас. Ну, ну, я понимаете, учусь. Юрий Геннадьевич. Конечно, дней. ну просто это не, не всегда с первого раза запоминаю. доверяет тем, кто проверил. Слышали такую пословицу? Угу. Ну вот я вас я проверял. Доверяй, но проверяй. Ну да. В нашем, ну да, да, да. В нашей российской. Просто настрой. мой опыт говорит об обратном. Мне, вы в курсе, да? Вы знакомы со мной, нет? Наслышишься на моей деятельности? Нет, я вас не знаю, я вижу первый раз. Ютуб-канал Надзор не смотрели? Ну, не интересуется вообще Ютуб. Ну, зря. Я считаю, что много там, лишней информации. Серьезно? Да? А вы послушайте, что в отделе полиции номер 3 творится, когда туда телефон занесли с включенным диктофоном. Не интересно? Я даже говорю не смотрел, YouTube, я не ну, понимаю, о чем Ну, ну понятно. Я думаю, у вас там в отделе полиции два, это, возможно, предположительно то же самое творится. Так, а полицейские тем временем, ППСники уехали. Правонарушение. Видите, сколько просроченной рыбы? Вот это вся рыба просроченная. Не-не, это просроченная. Это доки? Да я понимаю, <реклама> я смотрю просто... Так, я вот не На улицу подышать воздух. Да. Всем привет. Вы про перекресток говорите. Про перекрест. Это везде, это не только в Москве. Это вы и сейчас можете как это Я тут? Ну тебе подошло подошел. Что? Тоже подышу. А я тут тоже подошел. А, подождите, подойдите? Конечно, куда я Добро. Так, народ, всем привет. Я вернулся, воздухом и теперь, подышал. Полицейский тоже подышать пошел свежим воздухом. Так, поясняю, что происходит. Значит, вчера купил торт, Артем, я купил спаржу. Сейчас то же самое с тобой будет. По поводу торта. Торт какой? По камерам посмотрят Ты купил. Я не буду это говорить, что это я. Купил. Да. То же самое, этот Сообщение будешь писать? Надо еще заставить вернуть, набрать деньги и баллы. Ну, само собой. И товар. Конечно, товар качественный отдать. Конечно. Потому что она сейчас не шутила, стояла, типа, этот... Чё, как я могу, типа, вернуть, если вы из Ну, вот так. Товар-то у них остается. Под ответственное хранение. Вот, а я бил спаржу. Вчера. Сроченную 16 ноября. Дата изготовления 16 ноября. Тут видно, я не знаю. 16 ноября. Все, продолжим. Да, Подвезли вам, да? да. Принятие устного заявления. Отлично. Пишем. У вас сегодня много кто именно вкусно. пока документы свои. Там, там, сейчас, сейчас я вот готовлюсь не столько документы, сколько <къем>, бумага. Теперь вы резину тянули? Нет. А вы резину тянули? Почему? Как есть, так и говорю. Вы сами точнее говорите. Ну, текста можно с того заявления взять, с предыдущего. Чтобы... Ну, чтобы точнее. Я... Сейчас, сейчас, секунду. Все, полицию вызвали, Часто здесь. Сейчас второе заявление пишем. Второй будет третье, а тут по трем разным товарам, теперь это разных покупали. И приезжал патруль зачем-то, не знаю, еще. возможно, хотели задержать. Возможно, что-то про маску спрашивали добро идет этот э, смотри смотри прямой эфир идет на канале прогул на 22 можете их смотреть добро ну можете там действительно зайти за ним можно продавать все давай сейчас сейчас секунду что паспорт опять нужен да что, что это что ж такое Так, паспорт персоны Российской Федерации. Тек, показываю. Вы держите, я буду записывать, держите. Пока. Держу. Так, я прерывался, звонил Сансаныч с канала Клуб Патриот. Интересовался, как дела. Без оборота на него. Вам принесли? Чего? Вот, да, вот текст, есть. Будете зачитывать или так? Говорю. Я буду свои, своими словами говорить. Давайте. Так, э -э я хочу, чтобы АО «Торговый дом Перекресток» и руководство магазина «Перекресток» по адресу Юности-8 были привлечены к ответственности за осуществление продажи продукта питания с истекшим сроком годности. Усматриваю признаки. Административные правонарушения, предусмотренных статьями 14.4 КПРФ и часть 2, статья 14.43 КПРФ, требуют обеспечить сохранность данного товара как предмета совершения административного правонарушения. Данный материал направить в территориальный отдел Роспотребнадзора по подведомственности. Товар «Спаржа» приобретен. 23.12.2021 со сроком годности до 16 ноября 2021 года. Ну, в принципе, все. Так, ну убирайте свой телефон. Я вам буду представлять а, ваше заявление. Читаю. Так, это все это мои данные. Здесь вот ваши данные. Подождите. А что за место составления Балакова какой-то город? город да. Это что такое? А... Вы специально А зачем вы порвали? Ну вот могу использовать долго. Я сейчас перепишу и все. Просто времени тянете. Как вы говорите, резину тянете? Не тянете. не тянете. Ну и бумаги рвете вон. Зачем пароли? Вот бумажка торчит, валяется. Да. Юрий Григорьевич. Не понял. Я не Григорьевич. Георгиевич. Я, давно можно ждать? Я Григорьевич запомнил. Нет? Я извиняюсь, я опять забыл Таблеточки по 3. Да? Каких? А хотя бы глицин Глицин? Советуете? А что за таблеточки? А что за таблеточки? Психотропные, транквилизаторы или нейролептики? Или что это? Глицин Знаешь, что такое, нет? Я не знаю. Юрий Петрович. Нет? Ну серьезно, я забыл. Блин, цинк помню. Отчество не помню. Врачу, да зачем? Врач Зачем? Зачем? У меня память хорошая. Я просто вот наимена и отчество не сразу запоминаю. Что, одно отчество забыл, и это.. Надо уже к врачу бежать. Махаем ручками в прямом эфире. Народ, кто меня слышит, Перемотайте, пожалуйста, прямой эфир. Примерно минут 20-30 назад. Подскажите, как зовут полицейского? Юрий Тулигинанович или Петрович. Тулиг Григорьевич. Юрий Геннадьевич, благодарствуй, народ. А я Григорьевич, да, говорил? Немножко ошибся. Вот народ подсказывает Юрий Геннадьевич. Да, в темно уже давно. Сейчас сколько время? В 17.33, стемнело где-то пол четвертого, 15.30 где-то стемнело. Ну, начинает темнеть. А на торт? А торт вот человек купил. А, другой... Артем, да. А -а -а. Так, что там народ пишет? Вот вон три бумажки, а сколько волокиты? Ну да. Очень много волокита. Илья Геннадьевич, благодарство. Поэтому народ не связывается. Все бегут, бегут, бегут. Ну, и сколько вы бежать будете? Вы к персоне обращаетесь? Слушай, разнатавливайтесь. Так, город Сургут, 24 12 2021 Паржа, приобретенная 23 12 21, сроком годности до 16.11.21. Угу. Все правильно? Да. Подпись ваша, подпись, протокол, то есть пишите здесь прочитано, тут уже с вашей рукой. Заявление есть либо нет. Здорово, у вас своя? Конечно, своя. Вы же знаете. И откуда я могу дать я вас вижу первый раз? Ну, это фамилию, а сами так взяли. В смысле? У ну, кого я взял? Ну, вы, вы, вы смотрели нет, паспорт. У паспорт получали? Есть тоже расписывать? Ты про вашу украсть? Ну вы же видели, это ну, Да. С чего я? С чего я взял? У нас да. к напаспорт включаю, они у тебя же может любой взять. Ну, это надо ну, вот Я и поэтому не спрашиваю, нет, просто нет. мне просто интересно. Понятно. Имя рода Булгар. Я что, сфотографировать хочу. Все. Так, протокол принятия устного заявления о преступлении написан. Не о преступлении. А написано о преступлении. Ну, вообще-то ну, вообще, да. а вообще нарушение. Ну, написано о преступлении. Согласен. Согласны? 306 за что берется? За правонарушение? Mm -hmm. Так, давайте опять паспорт пока не убирайте. Теперь объяснение дадим быстренько. Я уже давно с вами не общался. со мной вообще первый раз общаетесь? Я имею в виду полицейский. Почему полицейский всегда на свой счет принимает? Наличникам. Образование ваше? персона выше? Пока не убирайте. Угу. Семейное положение? -то. Отказался сообщить. Яныч, ждвинь, нет. Нет, нет, нет. Не, не, не, не, у вас. Не, а, у меня вас. нет. Мастер работает? Как вам сказать? Как Много. Есть. Много. И председатель профсоюза международного. И журналист. И председатель общественного комитета по борьбе с коррупцией. Пишите правозащитник. Председатель Международного союза солидарности по городу срукт Так, вопрос задаю всем. На учете план для состоите? Насколько мне известно, нет. Угу. Просто я как бы не на ваш адрес. Но... Ну, я вас... раз, могу рассказать двух слов, если вас интересует. Так, вчера в многих перекрестках пришли. Во сколько примерно? Я не помню, за сколько мы приходили. В написано, вы сколько? 23.12.2021. 12, 2021. Примерно в 17.50. Приобрел спаржу. Данный товар оказался с истекшим сроком хранения. Но это вы увидели уже дома. Какая разница, где? Вы с моих слов записываете. Хорошо. Так, который оказался. С истекшим сроком хранения. И годности. Все. А можно вам вопрос, а почему у вас может был скажем, Какой там был план или что-то? Это я просто недавно перевелся. Да? Да, поэтому еще. А откуда, из какой области? Ну, это зачем? Ну, ладно, потом за все. Да. Так. Так, так, Это так. ваша роспись, по ваша метанная. Положите, доложите. Вот так, быстрее. При чем тут на учете в КНД не состоит? Я такого не говорил. Я, ну, сказал, я... я сказал, насколько мне известно. То есть, мне есть поправку сделать, насколько известно, я не состою. Да. И роспись верить. это вот вы здесь напишите, что в вашем присутствии на была поправка. Так и ваша роспись, вот здесь вот рядом должно быть. исправлено, верить, и ваша роспись обязательно. В вашем присутствии. Mm. Поправка была внесена в моем присутствии. Пожалуйста, напишите, чтобы потом не mm. было вопросов. Так, читаем текст. Мы не стою. 23-12. время, время примерно, начинается 50. Я пришел в магазин. Который оказался mm. стершим сроком хранения, хранения и годности. Отлично. Поправка была внесена в моем присутствии. А из чего вы перечеркиваете галочку? Ну, потому что это как в голосовании, вы приходите голосовать на выбор, вы там ставите не роспись, а именно галочку, либо крестик. Вы, вот вы за меня поставили галочку. Я-то дееспособный, я могу и сам поставить, правильно? Я поставлю, чтобы вы знали, где... Да, я и так Они... знаю, я-то дееспособный. И для тех, кто не знает, я-то знаю. И то вас просьбой надо. Это получается, вы свои изменения протокол но... А вы же мне не разъяснили статью, нас Читали? Нет, не разъяснено. А, ну, что что? что вы можете против себя, если вы не не говорили и, об этом. То есть что и, написано? Ну, что написано. Вы обязаны были разъяснить. А может, вы мне слово непонятно. Кто такой родственник? Ух ты! Смотри, клиент какой-то зашел. Есть. Красавчик. Да, почему без наморника? А? <смех> Юрий Геннадьевич, <смех> смотрите, какие клиенты без намордника ходят. А вдруг он опасен? Вроде смирный. <смех> ну, аккуратнее, пожалуйста. Все-таки животное. <смех> да? На запах а, идем. Постоянный клиент был, да? Ну, вы видите через кассу, как всех. Просрочка, да? Да, да, да. Просрочка. О. Опять пришел. Я же говорю, постоянный клиент. Иди. Тебе местное дело надо Вы ему хоть имя-то дали? Имя дали хоть? Нет. Нет, назовите Там, не знаю, Бобик Вот тогда уже можешь командовать ему Бобик, идет отсюда, и все, и он уйдет Он же соображает Так, что народ рот тыщет? Дайте псу сосисок <смех> <смех> Бумага – это основа системы, ну да. Чем дольше пишет, тем быстрее окончится смена, ну да. Молодцы, если бы все так делали, у них бы руки опустились. А так, ну вы что такие пишете? Превышает полномочия, и совершает действия, угрожающие конституционным устроем. Ну, я так не считаю. Так, Антон, здравия. Вижу ну, несколько живых мужчин и, и... Да. опять пишете гадости какие-то. Даже собака живая. Ну да. Два часа эфир идет. Так, всем здравия, всем в совести, разума, не будет следить. Правду. Всем... все хорошо, все в порядке. Антон зовут в норме. Что случилось? Ну, можете перемотать прямой эфир на начало, увидите. Еще просрочку оформляем очень хорошую посрочку. 7 рыбин на общую сумму где-то 30 тысяч, что ли, и плюс торг плюс спаржа. Так, Антон, отдельно благодарность, что нет мата. Видео длинное, дети могут уже мимо проходить. А это обязательно без матов. вы Сразу статья один «Мелкая полиганство». Так, благодарю вас, уважаемые. жму руку. Благодарство. Сейчас оставим товар под ответственное хранение. А, кстати, рыбу-то что вывезли? Где рыба-то? В уехал. А, в смысле уехал? Ее печатать должны были. Ты видел, как ее печатали? А что а не это? не заснял? не да вы что? Они сейчас за обратно могут... это. Юрий Геннадьевич, я бы хотел свое объяснение это сфотографировать. Я его не сфотографировал? Можно на 5 секунд? Все, благодарствую. Почитаю, почитаю. Чем дело-то кончится? Ну как, чем? Роспотребнадзор передадут материалы. Сейчас пойдем фоткать эти места, где была обнаружена просвочка. Так, это не обязанность людей искать просрочку. МВД обязанность. Нет, эту обязанность приложили на граждан и на Роспотребнадзор. Так, не собака, а пес. Ну, Кто-то даже рассмотрел, что это пес и не собака. Собака, слово иностранное, возможно так, покажите некоторые ценники для сравнения, например, мандарины. Чем делать так, скажите сначала, привет, так, мандарины, да? Ну пойдем покажем, супер цена, вот написано по карте клуба, 99,90 мандарин, 1 килограмм, производство неизвестно чего. А подскажите, мандарины чьи производства, не знаете? Страна, знаете. Так, томаты 179,90, огурцы 124,90. Так, Антон, не игнорируйте телеги. Вы видите, я занят в прямом эфире. Какая телега, о чем говорить? Благодарствую. Пожалуйста. Так, смотрю, у вас с самого начала. Молодцы, все отлично. Звук и видимость отличная, благодарствую. Так, я имею в виду, потом вчера писал. Ну, понятно, у меня тысячи сообщений, вы что... Рыба уплыла. Ну да. <смех> уплыл лосось-то без головы-то. Без хвоста, без головы, без кишок уплыл. Таял, таял и сплыл. Ну что, это же важный момент. Так, благодарю за утраченную энергию и времени. Нет, ничего не утрачено. Опыт приобретенный, опыт бесценный. Так, ну вот, раз потребнодзор, я обязан с утра до вечера бегать. Бег... Бегайте и спять А ты, Антон, в это время другими делами заниматься могут. Ну а кто, если не мы? Как говорится, наши. Не ждите наших, наши не придут, потому что наши это и есть мы. Так, Антон Ифермочный, благодарствую. Так, надо сносить с собой все распечатанные законы по маскам и не только. Это да. Как у меня опыт туда вчера проиграла по 26.1? Ну, надо же знать, что говорить. Так, работа у нас до 23. Сейчас у нас 18. Ну, у меня еще есть. Так, в Калининграде цены почти такие же, кроме мандаринов, Дороже из тех, что показаны были. Ну, это же сеть, как говорится, сетевики. По всей стране, у них примерно одинаковые цены. Потом, ну, по возможности, продемонстрирую, можно вымышленные для развития роспись и заполнения данных персоны. А, ну покажу потом. Так, что дальше, и Геннадьевич? Вы составили, да, еще два протокола, посмотрим место происшествия. А да, вот сейчас вы протокол уже изнимается. Угу. А вы, кстати, да. я что-то не заметил, рыбу-то опечатали? Засунули в пакет. Да. У меня расписка есть, там где расписалось, угу. Количество, рыб, без, все. Все подоходит. Не переживайте. Добро. Пойдемте? Куда? А, со мной? Ага. Давайте. Мы уже не против? я Да, для чего а, вас позвольте, я там так думаю. Да. Так, осмотр начался. Время, пожалуйста, скажите. 18.10. Да. А, можете поблагодарить? меня просто баба просто Спасибо. мне Спасибо. Антон Николаевич. Итак? Нет, все так. Слушай, у вас. Это взямся второго лица. А? Это второго лица а, присутствует и присутствует... Вторую сторону. Второй стороны. Где-то не несовершенно. А? Этот также в одном сократном мне написано. Какое-то товаровое у меня, суммы не у меня. Навязано? Главное условие это наличие чеков. Товар у них же, ответственного хранения остается. Давно здесь в Нет. По просрочке. Первый раз? Да? В Ругути очень редко это развивается. Очень плохо. Это ладно, мы еще в эту простую просрочку обнаружили, да? А есть еще детская. Там уголовная статья. Очень. Ну, конечно, да любая просрочка это печально. Они слышали не нам, месяца два и три назад. По-моему, где-то... На ночь. На ночь. На ночь. На ночь. На ночь... И оперативники, увидели, что так много постройки, там было две корзины, там было. они когда увидели это все, они, они ну, я так предполагаю, что они там же живут, у них и семьи, и там и дети, скорее всего, ходят в этот же магазин. Они это все увидели и приняли решение это, закрыть магазин для проведения корзины в российском мероприятии, или как они называются, я не знаю. для осмотра места происшествия. Магазин стоял, по-моему, два или три часа в Давай не пускали, не пускали. Ну, видите, я следственной оперативной группы нападом. Ну да. Ну, мы просили либо что, либо оперативного следственного То есть э, там полицейские осознанно подходят к делу, и они сразу объяснили, что происходит вообще. Две корзины на такой маленький город – это слишком много. Я понимаю, там один-два-то. Не увидели, забыли, там, что-то, как-то не досмотрели. Но когда две корзины, две тележки точнее, а бывает и пять тележек. Нет, на резино. Ну вот, видите, когда люди приходят, начинают по закону действовать. Тут же начинают какие-то препятствия. Кто руководство начинает как-то В ну, на данный сотрудники... момент у вас есть какие препятствия я не видел? Нет, вам никаких претензий Не, не то что ко мне, я даже когда сюда приехал, я смотрю, к вам вообще никто ничего не делал На момент моего приезда, когда вы Ну вот единственное, что была попытка невозврата товара, то есть, ну, сказали... Ну, как, как у нас же возврат произойдет, правильно? Мы так, мы мы снимаем. А место происшествия, как мы узнаем. Ну, они, Они просто происходят... Дело. Я видела, что там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, мне надо это. Прямо мне, собственно, спаржа. пока по корейски. там, там. Место Напишите, пожалуйста, слово «нет», что очень важно. Угу. да. Дата, дата изготовления. Сейчас потом пройдете и покажете где сфотографируете. Нет, сначала смотрим, фотографируйте, а потом копинцев Пойдем. роспись. Пойдем. Пойдемте. Пойдемте. Пойдемте. пойдемте сразу, где торт брали, чтобы нам два раза не ходить. Да, пойдемте. Так, торт вот здесь стоял. Нет, вы мне пока показываете свое. Ну, я знаю, да? Мы же вместе заходим. Ну а я там тогда... знаю. Так, паржа, паржа, вот здесь. Так, так, так. Вот здесь паржа стояла. Сто рублей. Спаржа по-корейски. Пожалуйста, покажи.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 Идем обратно? Да. Пойдемте. Можно в один пакет? Я не знаю, как под ответственное хранение или каждый да, пакет. Я думаю, в один пакет. Можно в один. Там смотря, один будет все равно. Думаете? Да. Смотрите сами. Ждем директора? Да, конечно. Директора ждем. А да как бы что, никто не позвал же? А. Вот ну, а, ну, а -а -а. ручка есть, бумаги, нет. Вы расписывайте где галочка стоит. А да. А вы где единичка? Без галочки. Не, я не единичка. Я распишусь там, где единичка. Где цифра-то один? Так, 18 10. А дата окончания? Ну, мы не закончили его. Нет, давайте закроем. Все, заканчиваем. Ну, если кушу, не Да, может, там не надо каких-то но может, что-то вы не захотите. Хорошо, давайте ознакомься. Вот, так. а потом мы уже доставим. Логично, согласен. А че, чего осмотр-то произвели? Чего не написали? Вот осмотр. 98, магазин, 5, Ну, понятно, осмотр чего? Директор магазина. Отлично. Все правильно? Закрывай. Закрывай. Если больше нечего. Расписывайтесь. Так. Угу. Отлично. Галочка не поставили. Замечательно. Замидасты. съемка витрины. Да, витрины. Потому что Роспотребнадзор завернет материал, если вы не приложите фотоматериал. Допишите, пожалуйста. Фото прилагается. А в ходе осмотра было изъято, что? Но мы живот уже ели. Вы должны написать. Но она живот уже ела. Установлено. Объект маскировки. Объект маскировки где на что ел. А нам... Напишите пожалуйста. Вы же замаете? под ответственное хранение. Баночка с пожаром. Одна штука. Все. Отлично. Вот так. Это вы фото сделали? Два фото? Два фото? Ага. Два фото. Отлично. Так. Перемешиваем. Ну Ставлю против Никаких предложений нет? Ставлю прочер? Не-не-не-не. Не-не-не. Тут вот, вот смотрите. Смотрите, пожалуйста. Перед Оба, началом смотри. в ходе котлера осмотрим. Сейчас замене поступали, не поступали. У вас есть какие-то заявления? Ну, в ходе осмотрим, заявление. мы что сейчас есть? закроем. Нет. Нету? Все, открывайте. Отлично. Нет, не учили. А вас учили? Давайте вы это потом да. подискутируете. София, то нормально было. У меня помимо ну, вас нет, еще другие адреса, поэтому... Я, я все понимаю. Спуся... Ну, у вас есть немножко тя -тя -тя -тя -тя тягучесть резины, и у нас иногда бывает. Все человеки все ошибаются. Нет, мы не тянем резину. Ну как? Вы с ней не как Специалист отсутствует, у меня часто вещи есть, отсутствуют. Мне очень жаль, что мы тратим ваше время, но ситуация Это касается... Это не мое время. Это... Служебное. Это не мое время. Я Совсем на службе, я не тороплюсь. Ну, Вы все закончили? <связать> вот, вот здесь, смотри, специалист отсутствует, а... А специалисты... я... специалист я уже прочитал. не был, прочерк, без специалист? <связать> ага, его вот специалист тоже я прочерк. Но, а Все. что тут написать надо, протокол прочитан? Ну, сами Прочитан. прочитали. Да. Прочитанный. Прочитанный, да. А Татьяна Борисовна будет прочитать? если захочешь, будет, ага. я же не могу заставить. Я сам первый раз прочитал на крючке подкрепляет. Все, да? Да. Могу я сфотографировать? Ну, вообще да. то такого не желательно сфотографировать. Почему? Там же нет персональной данных. Ну как, это фамилия или лучше А вон она на, на, на доске лежит полностью да? фамилия. Имена. Конечно. Это же должностное лицо, это не персональное. Три исполнения. Тем более, эти фотографии будут да. использоваться только в случае проблемных разбирательств. Если, если таковые, таковые вообще возникнут. А вы ничего не собираетесь? Да. Чем занимаемся? Да. Да. А вы в курсе, что вот то слово, которое вы сказали, подпадает под статью административного правонарушения 2.1? Поэтому я вам делаю предупреждение в общественном месте. Будьте добры, пожалуйста, больше так не выражайтесь. Слово «хрен» можно использовать, а вот то слово, которое вы использовали, оно недопустимо в общественном месте. Отлично. За эти три минуты прозвучала определенная фраза со стороны директора магазина, которая, в которой я осматриваю признаки совершения административного правонарушения 20.1 КПРФ. Это мелкое хулиганство. Было произнесено слово на букву «х», но не «хрен», а другое, короче, намного. Вот так. Все, не нужен больше? Мне нужен. Упакован, вот, Ты зажимал эту рыбу, вывезили? Да. Ее упаковали в пакет? Нет. Нет? А как ее вывезли? Надо запереть в пакет большой и запечатать. Если вы, не знаю, там 100 тысяч сработал, не перенесет и меня жалует. Ну, вот вы просили не вмешиваться, но разговор в класс своих полицейских, а сами вмешиваться. Ну, это я не, не к вам претензию предъявляю, это между, ну, между собой мы общаемся, а учитываем ошибки на будущее. Ну, также все вычеркиваете, кто отсутствовал, а ему зачем галочки поставить? Главное, чтобы он вон прочерки везде поставил, что нет особых мнений, специалисты не указывали, не участвовали. Здесь. Пускай он сам стоит. Твоя, твоя задача, Духови, поставить право лист. Да. Ну все. Все. Мужчина, куда? Извини, Я как правозащита непреодолимо. Так, здесь. Сейчас какие действия? Ваши, все. Все? Все. Можем быть свободны? Конечно. А товар на хранение ответственность? Все, вы расписали, все, я... А вы его печатать никак не видели? Да, а это я уже сам проведу. А мы хотели что посмотреть, я а никогда не видел. В Печатайте. Посмотрите. А? В кино посмотрите. Почему кино? Я говорю, в кино посмотрите. кино? Да. Ну, мы же сейчас это, как говорится, видеофиксацию это производим. Да. Это, говорится, видеофиксацию производим. Дайте, вот я в своем бы кино да. хотел посмотреть. Что? Обязательно. Да. Есть? Есть. Я просто никогда не видел, как товар пакуют. Вот даже с рыбой пропустил этот момент. По идее, его должны печатать. То есть дать на ответственное хранение по всем, как говорится, правилам. Я вот сейчас поеду. Там все печатают, там. Ну, по идее, вы при нас должны опечатать. При понятых. Там же написано «понятые». Да, не дай бог, кто-то возьмет и торт этот скушает потом. Нам да. потом, да. Они подъедут, торт. А? Просто ответ на взор, они будут торт. Ну, мало ли, может, я не знаю, без упаковки, без опечатывания оставят в подсовке. Может же быть такое. кто-то проходил мимо. Ну, некрасивый ну, торт, хочу еще. Добро. Я бы хотел, чтобы при мне опечатал. Добро. А? Добро. Здорово. Я представляю немножко, да. как это должно быть. Слишком сладкий торт и слишком просроченная спаржа. Да, долго это дело. Классный эфир сегодня, благодарю. Торт просрочен, да, торт просроченный тоже. Неизвестно у нас сколько. Так, а что еще должно быть? По какая-то наклейка, да, ну, с вашей фото? Заклеим, фоткой. ушли. А? Заклеим, ушли. А, заклеим, ушли, да? Я да. сказал, лучше не все. Ага. Но с рыбой же вы так не сделали. Все будет сделано. Просто есть случаи по стране, что якобы опечатанный товар возвращался обратно на витрину. Так, Чего? Вы, вы. Росписи. Так, так вы пишите, да, это да, да. время в по-корейски. Так, 17. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. А кем? По мнению персоны. Ваша персона? Напротив фамилии расписывается. Да, то же самое за дослуги, давай. Отлично. Благодарствую. Юрий Геннадьевич, выражаю вам благодарность от имени общественности за вам хорошую службу. Благодарность от имени УВД, что помогаете нам, что справляемся. Если надо будет, напишем письменную благодарность. Обращайтесь. Возвратно. А? А что? что? Должна... Ну, она... А чеку возврат будет? А -а -а. Там не только возврат, там обеспечить условия акции. Надо. Так, теперь. Надо. Mm? Мы хотели возврат оформить. Нет. Чеки у нас с собой. У тебя же своя карта, да? Перегрёвся. Да. Вот ты на своей оформишь, я а на своей. А, Нина, вас с вами разговаривать или с директором? <реклама> угу. Нам сказали, помимо баллов, что должны это Сейчас, Сейчас, так, все подойдет, все все не, не, не, не, не, заявление надо заполнить. Только заявление не смогу. В случае отсутствия чека прочитайте инструкцию. Я балла вам не смогу начинать читать. Прошлый быть. раз месяц назад мы нам также также требовали, также также так требовали заявление, но когда подняли инструкции там написано в случае отсутствия чека. Чек у нас на руках, вот он. Нет, я понимаю, но мне заявление надо, чтобы я буду заявку прилагать где вам. А, ну сами рассказать. напишите. в Прошлый раз также сделали, указали номер карты и все, сделаю возврат. Потом, хелп, сделаем заявку на, на да, баллов. Да. Проб... Меся, и... Месяц назад так сделали. Баллы быстро пришли. Буквально за... за... 4, наверное. что должны не мы там, стояли ты хочешь торт да, да, Мы если они должны да, его отдать. Да, да. я, я хочу взять. Я спаржу не хочу. Тихо, не да, да. Номер карты? Да, мне не надо. Серии, паспорт, да. небо. Просто... А где? Хоть где, вот здесь просто напишите. А, добро. Сейчас сделаем. Я своей ручкой. Так, вот такое заявление предлагает написать. Ну, по идее, мы не должны ничего заполнять. По идее, Да. Нам кроме баллов товар какой-то положим, нет? Такой же, да. Вот мне, мне спаржа не нужна. Вот он хочет, Он хочет торт. Я пойду Поставишь? Да, Пожалуйста, пополни. Номер карты пиши свои. И моей напишешь? Да. А куда он пошел? Там моя карта. А? Моя карта. Что твоя карта? А, в машине? Да? Вон, выше заявление слово. Выше слово заявление. Пиши. Да. Татьяна Борисовна. Татьяна Борисовна, не волнуйтесь, не повышайте, пожалуйста, голос. Просто человек первый раз растерялся. Я не не вижу. Угу. Что, давай мою карту. Как это значит? Так, оформляем возврат товара. Это спаржа по-корейски и э, торт. Сказали, что мало того, что еще баллы начислить на карту, так еще и э, предложит товар такой же. Ну, с это свежий, не с истекшим сроком годности. Артем захотел себе торт такой же. Я от спаржи отказался. Мне, ну, в принципе, я не, не очень люблю спаржу, Она мне не очень нужна. Все, написал? А торт. Потом? Бери торт. Иди на кассу. Ты запомнил какой? Не, Первый и удачный поход. Так, чуть по сроку? Все, Нормально переклеили? Э, э, да. Нормально. Так, а там тот же, может, нет? Тот что дату, там прочитать, да? Тот же, аналогично, на что? Дату прочитать. 24.12.2021. Сегодня, дефрустация, да? Дефростация сегодня. Отлично. Ну все, пойдем. Ну, Чема довольны с тортом. Довольны? Конечно. Хочу хиотлику. Я... Разничный торт. А когда мы отдаем, а нам дают -то другой, да, да который возврат. Не отдаешь, из друг не выпускаешь, я тебе так, сказал. Там. Чек возврата дают и денежку вместе У -у -у. с чеком. Если просто денежку дают, не, не бери в руки. У -у -у. Это, это типа могут квалифицировать как взятку. А человек возврата. Тёма, я же тебе говорил, без чека возврата не бери деньги. Ты чем слушал? Чек выходит позже. Вот когда выйдет, тогда и возьмешь. А чек возврата, дайте ему в руки, чтобы у него было это основание держать эти деньги. Давай. У меня мой чек и чек а? квадрата. Вот чек да, возврата. А у тебя там чек? Это у нас. И стоит. вот мой чек, вот. чек. Сейчас я подпись с принесу вам. Давай. Снимите, Хотят... чтобы я не бегала два раза. Чего, я... чего снять? Возврат сделайте, я чтобы сняла два раза. А, добро. Ну не бегать мне Ну чек возврата ему отдайте, да, вам-то да, зачем? я ему, мне копия нужна. А-а. На какую сумму был возврат? Так, вот чек. А, -а, а? Чек возврата делайте. Это еще одна. Еще один возврат. Это другой. Можно тоже? Пожалуйста, передаю в руки. Терминал как оплаты приложки Не, оплаты, которую ты деньги обратно. На которые получается. Которую вы на ту. Если другая, то вам не придут денег. Да, да, да. Сейчас, вот Приложил карту банковскую. <связываю> Пойдем, Тем. Поезд. Чеки-возврат у меня на кухне сделать, правильно? Она и чеки, и чеки возврата забрала. А чеки мне доверили, что она... Я первый раз сразу на руки буду? Они нас сейчас могут вообще оформить за сдачу взятки. Нельзя так делать. Главное, что раз она это повелась, себя нормально, пошли на навстречу. Угу. Татьяна Борисовна, да. благодарствую. Мы ни в коем случае не хотели как-то вас закошмарить. Мы на стороне закона и... Мы за здоровье и жизни наших жителей. Благодарствую. Так, чек возврата. 129.90. 129.90. Все нормально. Чеки на месте. Торт на месте. Чеки твои? Да. Вместе с пакетом там чек. У тебя пакет был первой позиции посмотри посмотри посмотри чек а, ты... на чеке было у тебя этот, у тебя две позиции пакет и этот, торт да так и есть 450 а сумму 249 вернули да. а те вернули только за торт все правильно пошли так все народ эфир вроде как идет к завершению почему подожди Идет к завершению эфир. Надеемся, без происшествия выйдем. О, привет. Смотришь эфир? Да. Отлично. Пойдем на выход. Извините, можно брать девушка? А, да, конечно. Благодарствуем. До свидания. До свидания. Хорошего включения года. Спасибо я сказал, да? Да, отлично. Так, что народ пишет? Побриться вам надо, бороды это зло. Борода это сила. Это мощь. Сами все видели. Все с бородами были. Ладно, народ, давайте по это. Антон, благодарствую, все будет окей. Okay, отлично. Так, так, так. Так, все, народ, эфир завершаю. Всем благодарствую. Буду монтировать видеоролик по данной ситуации. Благодарствую.